Там, где клен шумит над речной волной, Говорили мы о любви с тобой. Отшумел тот клен в поле бродит два, А любовь, как сон, стороной прошла. Случилось так, гонит осень вдаль Журавлей косяк Четырем ветрам грусть печаль раздам Не вернется вновь это лето к нам Не вернется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 Мне цветы дарить, ты любимой не смогла сберечь. Поросло травой место наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой место наших. Наших встреч